аудитория. В это воскресенье у нас пройдет 275 номерной турнир UFC с целыми двумя титульными поединками. И на очереди у нас на рассмотрение с главный бой турнира за титул в женской наилечайшей весовой категории в женском ростере UFC между Валентиной Шевченко и Таилой Сантос. Валентина Шевченко это довольно-таки известный э, в кругах СНГ э, любители ММА э, 34-летний боец из Кыргызстана. Провела она в профессионалах 24 боя, в 21 из которых одержала победы. В ММА она пришла из скейтбоксинга поэтому обладает отличной и, кроме того, разнообразной ударной техникой. По приходу в UFC бои в основном проводила она в стойке, но со временем улучшила свои навыки в борьбе и в партере. И на данный момент они находятся у Вале ну, на довольно-таки высоком уровне. Также имеет она отличное кардио, которого хватает на 5-раундовый поединок. Но ну, на данный момент Валентина идет на серии из восьми побед. Выступает на топовом уровне. Ну и кроме того, что передралась практически со всеми своими конкурентками из наичайшей весовой, так еще и всех их победила. Она абсолютно доминирует и UC в своей весовой категории, где ни разу не проигрывала. Есть два проигрыша в величайшей весовой категории против команды Нуми, где в первом бою Валя проиграла а во втором, хоть бой в принципе не называть ярким выступлением, что с одной стороны, что со второй, но на мое мнение, ну и не только на мое мнение, она все-таки выиграла. Она смотрелась во втором бою гораздо увереннее, команды наносила больше ударов, точнее удары были, ну и сделала больше, конечно, для победы, чем... Ну, а вообще Валентина является дисциплинированным бойцом, придерживается на геймплана в каждом своем бою. Чаще, конечно, заканчивает на свои бои досрочно, но вполне может не рисковать и закончить бой решением. В данный момент находится на первой строчке в рейтинге, рейтинге Pound for Pound в женской все UFC. Вот. Ну, заслужена довольно-таки, давно она должна была там находиться, Но вот э, после прогреша мамы, Аманды Нунес э, она туда и залетела. Ну, вот ее оппонент сантес Сантос, 28-летняя, что-то я сегодня заикаюсь, 28-летняя бразильянка. Провела она в профессионалах 20 боев, в 19 из которых э, она одержала победы. Ну является довольно-таки разносторонним бойцом. Пришла в UFC она из Муэй Тай. Поэтому тоже неплохо работают стойки, как руками, так и ногами. Довольно-таки разнообразно. Также имеет неплохую борцовскую базу. Может перевести, а также может и засубмитить своих оппонентов, что в крайнем бою она и показала. Имеет довольно-таки неплохую карту которая хватает на трехраундовый поединок. Хватит ли его на пятираундовый поединок, нам неизвестно, потому что мы этого не видели. Но возможно и хватит. Мало, конечно, у Сантоса именитых оппоненток по словному списке, но, возможно, у нее еще все впереди, и, в принципе, на это есть предпосылки. Ну, что по бою. В интерпрометрии небольшое преимущество есть на стороне Сантос, но я не думаю, что она как-то может кардинально поменять расстановку сил. Сантос довольно-таки неплохой боец, но на данном этапе ей, конечно, еще рано драться за титул. Но учитывая, что Вали в своем дивизионе уже драться не с кем, то и Таиле дали, дали преждевременно шанс побороться за звание чемпионки. Класс бойцов, конечно, несравним. На бумаге Шевченко превосходит оппонентку технически в любом аспекте боя. Единственное, что меня смущает, это то, что Сантос будет покрупнее Шевченко и есть вероятность, что в клинче и в борьбе может доставить некоторые проблемы. Было уже такое в бою с Амандой Нунес и с Джулианой Пеной, видели мы это. Но я думаю, что победу тут вероятно все будет на стороне Валентины. Да, и думаю, что если и доставит какие-то проблемы э, Тиана, то я думаю, что Валентина найдет рычаги для их решения. Вот. Ну, в принципе, Тела довольно-таки стойкие противники. За свою карьеру еще ни разу не проигрывала свои бои досрочно. Поэтому я, наверное, притоплю за победу Шевченко именно решением. на это 2,35, что вполне-таки адекватно. Ну, это же мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал.